Всем привет! И на моем канале стартует новая рубрика, которую я сам назвал Что общего у Здесь я буду сравнивать всякие разные интересные личности, там певцы, э, рэп исполнители, актеры и прочее, прочее. Вы также можете мне ВКонтакте скидывать свои предложения насчет того, кого вы хотели, чтобы я сравнил, и выясним, что у них есть общего, а может чего у них нет. Также это могут быть немедленные, люди могут быть и неживые предметы, и всякое такое прочее. Короче, погнали. Наверняка вы знаете, кто такой Оксимирон И да, не говори, что а ты меня не знаешь Так вот, сегодня я хотел бы его сравнить с таким литературным геймером, как Оксюмором Все наверняка его знают не по ему, его творчеству, а по его выходкам и непредсказуемые придумывал этого вот трепу «Погоняло», он основывался как раз таки на вот этот литературный термин, наверное, А может от того, что его имя Мирон, и он решил добавить слово «Окси» с двумя с немецкого пишется примерно вот так. «Оксюморон» оставалось только в этом названии добавить дополнительные два икса и м -м -м, Y, короче. Одно сходство мы с вами... Оксимерон также по-другому называют еще сочетанием несочетаемого. Так вот, тут как раз-таки Оксимирон попал в точку, так как он тоже является таким человеком. Сочетанием несочетаемого. В нем столько всего входит... Нет, вообще сказать. Нет. У столько всего негативного, что он не знает, куда его сплеснуть. Хотя, мне кажется, я знаю, кто он здесь сплеснел. Наверное, все. На этом у меня все, друзья. Если понравилось видео, не ленись поставить лайк и подписаться на мой канал. В следующем, В следующем видео я сравню свой канал и канал Манекса. И выясню, что у нас с ним может быть общего. А может, что с ним общего нет. Так что, если тебе интересно развитие этих событий, то подпишись. Всем пока.